Пополняй серотонин, съешь новогодний мандарин. Чтобы в жизни была буря, безумие и искра, на столе должна стоять икра. Пусть глаза наши счастьем блестят, когда режем крабовый салат. Чтобы все невзгоды преодолеть, пусть на столе под шубой будет сельдь.